Представляем набор для возрастной кожи очевидный эффект с пептидами и ретинолом. В состав набора входят эффективные антивозрастные средства. Гель для кожи вокруг глаз содержит активный пептид айсерил, который убирает отечность, темные круги под глазами. Сыворотка актив лифтинг обеспечивает моментальный лифтинговый эффект, хорошо подтягивает и уплотняет кожу. Ретинол 0,25 содержит в своем составе два вида ретинола, ниацинамид и витамин С. Способ применения. Утром после очищения и тонизации нанесите несколько капель геля вокруг глаз и хорошо распределите. На все лицо нанесите сыворотку Актив Лифтинг, не забывая про область шеи и декольте. После чего можно нанести либо тональное средство, либо любой крем по типу кожи. Специальный уход с сывороткой Ретидерм 0,25 требует к себе особого внимания. Первые три недели используйте сыворотку один раз в неделю после умывания на сухую кожу. Далее можно перейти на нанесение через день. Если вы используете сыворотку Ретидерм 0,25, обязательно утром используйте либо солнцезащитный крем-мультипротектор 50+, либо любое солнцезащитное средство, имеющее солнцезащитный фактор не менее 30.